Здравствуйте, дорогие зрители моего канала. Меня зовут Дмитрий Патриваев. Я тот человек, который ведет портал CGScope, соответственно, канал CGScope, где для вас выпускаю бесплатные видеоуроки по разным направлениям компьютерной графики. Этим небольшим вступлением я бы хотел представить и заложить основание нового курса, нового направления. Это уроков по программе Гудини. Программа Гудини является программой для трехмерного... Моделирования анимации, а также для процедурного трехмерного моделирования и анимации. Это инструмент, который очень интересен своим необычным подходом. Он использует нодовый подход для создания объектов сцены. Также этот инструмент очень интересен своими особенностями в области эффектов, визуальные эффекты, motion дизайн, 3D-графика. В общем, потрясающая программа. Поэтому я бы хотел рассказать то, о чем я знаю относительно этой программы, какие методы подходы использую, ну и будем с вами параллельно на протяжении этого курса обучаться. То, что узнаю я, буду делиться с вами, ну и, соответственно, вместе мы будем с вами активно развиваться в этом направлении. Уверен, что этот материал будет вам интересен. А в этом вступлении хотел рассказать, что наконец-то, и, в общем-то, поделиться этой радостью, что появилась возможность делать эти уроки регулярно и на постоянной основе. Буду со своей стороны прилагать усилия для этого. Также буду рад очень слышать ваши комментарии и пожелания относительно разных направлений, которые вам интересны, чтобы выпускать контент, который не только будет полезным, как мне кажется, но и интересным непосредственно для вас, потому что, в общем-то, делается все это для вас. Итак, кому интересен будет данный курс и кто сможет для себя извлечь пользу из него? Ну, в первую очередь, это новички в области 3D-графики. Потому что мы начнем с самых простых вещей и дальше по мере выпуска новых уроков будем усложнять материал, дополнять его новыми инструментами. А, также будет он интересен тем, кто уже работает с трехмерной графикой, но на базе других программ, например, таких как 3D Max, Maya, Blender, Cinema 4D, возможно, другие пакеты, которые я еще не назвал. Потому что Гудини очень интересный развивающийся продукт, динамично развивающийся. И те подходы, которые в нем используются, частично, возможно, представлены в других программах. Но лично после моего знакомства с ним он для меня открыл новые грани и понимания вообще, как работает графика. Поэтому с этим, этим спешу с вами и поделиться. Уроки, которые будут выпускаться, будут теперь выпускаться в новом формате, в формате Full High Definition. 1920 на 1080, 60 кадров в секунду. Надеюсь, это даст возможность максимум извлечь пользы и с комфортом для себя просматривать этот обучающий материал. Вот, и извлекать из него пользу для себя. И, в общем-то, пожалуй, наверное, это все, о чем хотел сказать. В этом вступительном видео я решил вам представиться лично сами, пообщаться с вами. Ну, а в будущем, конечно, скорее всего, наверное, свое лицо не буду отображать. Будем смотреть на записи экрана ролики уроки будут в более коротком формате теперь они будут адаптированы для онлайн вещания они будут максимум 30 минут может даже где-то меньше немножечко и надеюсь будут насыщенными полезной для вас информацией. ну что ж на этом пожалуй все относительно вступления и давайте перейдем к самой интересной части поговорим о том что же себя представляет программа гудини от компании side effects каких индустриях ее можно использовать в каких аспектах мы будем рассматривать эту программу на, в уроках нашего курса. И также посмотрим, каким образом ее скачать, какие системные требования для этой программы. Вот. И после этого, наверное, перейдем дальше к интерфейсу и прочим вещам. Ну, в последующей серии уроков. Хорошо, тогда на этом делаем остановку и переходим к интересностям. Поехали. Итак, сейчас самое время пройти более детально по тем пунктам, которые в нашем вступлении только что озвучил. Начнем с того еще разок, что же такое Гудини. Итак, программа Гудини – это очень мощный инструмент, который занимает, занимается процедурным 3D-моделированием и анимацией. Возможно, очень кто-то может быть из вас слышал такой термин, как DCC. В сфере компьютерной графики это сокращение означает Digital Content Creation. Так вот, программа Гудини является полноценным инструментом, полноценным DCC инструментом, то есть инструментом для создания цифрового контента какого-то. То есть вы, используя эту программу, используя компьютер, можете создавать цифровые изображения, цифровой материал, который в дальнейшем может каким-то образом использоваться. Это могут быть пререндеренные видео анимация. это может быть материал, который используется в приложениях, которые в реальном режиме времени обрабатывают а, графику. Это может быть материал, который используется для печати а, в принт индустрии и так далее и тому подобное, даже для 3D печати. То есть сфера очень огромная, это конечно же направление компьютерных игр. То есть все это... Для всех этих индустрий программы Гудини дают возможность создавать контент, наполнение, материал такой. Конечно, вы наверняка слышали о других программах, даже мои старые уроки были посвящены программам, например, 3D Max. Вы слышали о других программных решениях, о той же самой компании Autodesk, например, Maya, от других компаний, например, Blender, Cinema 4D, Modo. Soft -image, тоже, который в данный момент Autodesk владеет. То есть все эти программы, в общем-то, они являются такими инструментами. Инструментами, в которых мы можем создавать цифровой материал и потом каким-то образом где-то его использовать. Но особенность Гудини заключается в ряде уникальных аспектов, то есть она на рынке очень выделяется своими особенностями. Я бы выделил а, три такие направления, но ну, опять-таки сразу хочу сказать, это исключительно мое мнение, то есть я не являюсь экспертом ни в этой программе, ни в индустрии, чтобы сказать, что это так и все такого мнения придерживаются. Это мое личное мнение. Три направления, которые я бы выделил, а, дающие уникальность а, этой программе. Что это за направление первое это то как гудини манипулирует с 3d данными как она их обрабатывает как она позволяет нам давать возможность эти данные преобразовывать и какой материал мы можем получить в результате вот то как это делает гудини я такого не сталкивал не видел еще нигде ни в никакой другой программе второй момент это процедурность то есть этот подход, который дает возможность создавать материал таким образом, что вы легко и просто можете на основе уже имеющегося материала получать огромное количество видоизмененных копий. Например, тех же самых 3D моделей. Можно создать одну модель базовую, но грамотно ее продумать и в будущем вносить в нее манипуляции будет легко и просто, и вы сможете получать новые уникальные модели на основе вроде бы одной и той же модели. Мы об этом будем говорить более подробно уже в последующей серии уроков, чуть дальше в этом курсе. Ну и третий момент, я его немножечко озвучил уже во вступлении, это нодовый подход в работе. То есть каждое действие, которое вы делаете в Гудине, оно отображается как нода или узел, правильно наверное, сказать. И, и эта система дает возможность вам строить ваш нетворк, то есть вашу сеть, состоящую из таких вот узлов, которые взаимодействуют друг с другом и передают данные одни из другого. Это дает возможность работать не деструктивно, То есть, э, в отличие, например, от такой программы, как 3D Max, где если вы сделали определенное количество шагов, история ваших действий заполнилась, вы не делали резервных копий, не сохраняли какие-то промежуточные результаты, то вы уже можете с трудом едва ли вернуться к, первоначальному, э, к первоначальным объектам вашей сцены, к вашей модели и что-то изменить. Это бывает трудно. Э, в мае это немножечко программа Maya, у нее немножко они по-другому поступили, там есть возможность в дольшей степени вести историю, но тем не менее определенные шаги или манипуляции, или даже со временем, чтобы разгрузить машину, приходится делать удаление истории даже в этой программе. И опять-таки, если вы не делали резервных копий, у вас нет, скажем так, бэкапов, то вы, соответственно, данные уже свои не вернете. В Гудине совсем иной подход. Вы практически, опять-таки, если вы правильно и грамотно продумываете структуру вашей сцены, то вы в любой момент можете вернуться практически к любому этапу, даже в одной и той же сцене, без пересохранений, и сделать там изменения, которые вам будут нужны. И эти изменения, если вы, опять-таки, грамотно продумывали вашу сцену, пересчитаются, и вы получите новый финальный результат. То есть подход очень интересный. Вот эти вот три аспекта в Гудине уникальны. Как манипулируют с 3D данными, процедурность и нодовый подход в работе. Я бы также еще выделил, ну, скажем так, да, даже не выделил, а сказал чуть подробнее относительно того, как Гудини манипулирует с 3D данными. Я привел бы такой пример, не знаю, насколько он будет таким показательным, но попробую то, что мне пришло в голову. Давайте представим, что мы, допустим, зритель в театре. Да, вот это то, как мы работаем в наших 3D программах. Мы в театре находимся, у нас определенное место, например, с того места, откуда сделала съемка этого кадра. Мы сидим на своем месте, да, мы прекрасно видим часть определенного зала, людей, которые пришли, мы видим то, что происходит на сцене, и в зависимости от места нашего положения мы можем лучше или больше э, видеть э, часть сцены, да, иногда что-то может нам мешать, но тем не менее нам доступно не все. Например, мы не видим людей, которые сидят под нами, если мы находимся, например, на втором этаже, допустим, или на последующих этажах, да, не видим, что в ложе может происходить, раз, раз. Второй момент, мы не видим всего абсолютно, что проходит на сцене, можем не видеть, например, часть там закрыта кулисами или еще чем-то, и, конечно же, мы вообще не видим того, что происходит за сценой. Вот я бы представил такую ситуацию, это то, как дает пользователю работать с 3D данными, например, пакет 3D Max, я с ним работал, поэтому могу это сказать. То есть, опять-таки, это неплохо, иногда для некоторой категории людей этого вполне бывает достаточно, сидеть на своем месте и э, видеть только то, что можно. То есть интерфейс программы 3D Max, его инструменты, манипуляция дает нам возможность сделать определенные инструменты, иногда это хорошо, мы можем не соваться в другие отрасли, нам это не нужно. И если мы хотим расширить наши возможности, нам нужны какие-то плагины, дополнительные модули, которые дадут нам больше власти. Что касается, допустим, программы, которая чуть более продвинута в этом направлении, например, программа «Майя», я бы сравнил ее как с тем, как будто бы мы с вами находимся уже на сцене. Вот эта фотография приблизительно отображает то, что мы видим. То есть, смотрите, мы видим всех людей в зале. Раз. Мы видим то, что происходит на сцене. Два. И, в принципе, если мы, скажем так, повернем голову немножко вправо-влево, то мы увидим даже то, что немножечко там не так далеко происходит за сценой, какие-то цикулисные действия. Вот программа Maya дает возможность получать и манипулировать DAS данными в подобном ключе. То есть часть вещей нам доступна. Мы очень многое можем делать теми инструментами, которые доступны. Плюс, если необходимо, более продвинутые пользователи могут более комфортно манипулировать этими данными, они а более открыты. Но в то же самое время не все абсолютно доступно для манипуляций. И э, вариант третий – это э, программа «Гудини», да? я бы ее сравнил с тем, как человек находится за кулисами. Вот эта фотография нечто подобное отображает эту концепцию. То есть мы видим не только то, что происходит в зале, на сцене, э, там, может быть, в оркестровой яме, но и непосредственно всю ту кухню которая происходит за кулисами. То есть все подготовки, которые там выполняются, декорации, всю ту команду, которая работает. Вот фактически Гудини дает вам полный контроль над манипуляцией данными. Вы можете делать все, что угодно и как захотите. Все рычажки, все управление вам доступно, вы можете как угодно манипулировать ими. Вот такой пример очень хорошо иллюстрирует то, что э, может Гудини ничего не могут другие программы. Но, опять-таки, это не значит, что Гудини хорошая или плохая программа, лучше или хуже других программ, другие плохие – это хорошая Нет. Дело в том, что просто в каждом конкретном случае тому или иному пользователю нужна возможность пользоваться определенными инструментами, использовать более глубоко какие-то функции или иметь полный контроль. Кому-то комфортно с другими программами, несмотря на то, что они дают ограничения, но он выполняет прекрасно в них свою работу и счастлив. Кому-то нужно больше свободы и манипуляций, ну а кому-то требуется полный контроль над, над данными. Лично мне, например, очень понравилась Гудини именно этим своим подходом, этой особенностью. Это то, что у вас есть возможность полноценно манипулировать данными, как вы хотите. То есть я бы, в принципе, программу Гудини назвал не просто программой для 3 d моделирования анимаций, а некой такой платформой для экспериментов. У вас есть все абсолютные инструменты, чтобы как угодно выстроить вашу сцену, без каких-либо ограничений. И на каждом этапе, на каждом шагу вы можете проконтролировать э, тот или иной момент, как он э, происходит, и если нужно, внести в него изменения. От вас не скрыто ничего абсолютно. Вот это одна из особенностей этой программы. И то, чем лично мне она очень нравится, я надеюсь, когда будет... В уроках эти моменты прояснятся, вам также понравится этот подход. Хорошо, давайте тогда перейдем к следующему пункту. Поговорим о том, где же мы можем найти программу. Ну, опять-таки, у этой программы есть разработчик, это компания SiteFX. Поэтому, в принципе, воспользовавшись поиском, вы можете разные способы Разные ключевые слова вписывать, чтобы найти э, программу. Можно записать «Гудини» и ограничиться только этим фразой, этой фразой, Поезд делать по ней. Но чтобы исключить ненужные варианты, можно написать версию. Текущая последняя версия 16.5, можно написать просто 16. Можно написать «Сайт.Эфикс» название компании. В любом случае, скорее всего, первых несколько ссылок переадресуют вас на э, сайт создателей э, э, программы этой компании «Сайт.Эфикс». И вы, соответственно, сможете получить доступ к описанию самой программы. Поэтому особо никаких трудностей здесь нет. Более детально хотел бы немножечко рассказать вам относительно версии программы. Если мы с вами зайдем в главное меню на сайте «Продукты», мы увидим здесь целый список. Того, какие есть версии этой программы. Так вот, какую же из них выбрать, какая нужна и какую... в чем их отличие. Ну, для начала давайте зайдем в первую подкатегорию, что такое вообще Гудини. А, здесь очень коротко, здесь, конечно, рассказывается больше о нововведениях, которые появились в версии, версии 16.5. От версии к версии разработчики делают потрясающие инструменты и за последние лет 5 Гудини очень сильно преобразилась. Если взять, наверное, десятилетний период, хотя тогда я лично с ней не был знаком еще, но там говорят еще больше изменений, потому что раньше она больше была менее, скажем так, дружелюбна к пользователям, только избранные люди могли с ней разбираться, понимаете, там, скажем так, больше нужно было быть программистом, чем художником, чтобы в ней что-то делать. Сейчас же в корне этот подход изменился. Поэтому здесь в основном информация относительно изменений. В этой программе есть все необходимые инструменты для выполнения огромного количества задач и по моделированию и по эффектам и по разверткам и по обработке текстур даже есть инструменты для композитинга вот все это есть в составе поэтому в принципе потому и называется этот комплекс как бы DCC да digital content creation инструмент то есть мы можем создавать в нем все значит относительно версий я бы сразу перешел на закладочку сравнения кампера где мы с вами можем посмотреть списки разных версий и понять, в чем их отличие. Значит, в принципе, существует несколько версий Гудини. Все они основываются на одном, скажем так, ядре, да? но каждая для своих для своей специфики используется. Итак, есть инструменты, которые полноценно можно использовать в коммерческом производстве. Это версия Гудини Core и Гудини FX. Есть версия Indie, она используется для индивидуальных разработчиков. И есть обучающие версии. Вот они, Education и Apprentice. И одна, и вторая, в принципе, направлены на то, чтобы программу изучить. А дальше уже использовать ее по необходимости а, в той сфере, которая нужна. Итак, основа основы это Houdini Core. Это, как правило, версия включает в себя инструменты, смотрите, по моделированию. А, как, поли, как по полигональному моделированию, так и другие способы моделирования, которые есть в Houdini. Houdini, например, работает с объемными формами с вокселями, с волюмами. Очень интересные, Там потрясающее моделирование на основе it Поэтому все инструменты моделирования есть а, в этой версии. Инструменты для модификации генерации изменения а, ландшафтов теранов присутствуют. Инструменты для работы с персонажами имеются в виду. Инструменты для моделирования персонажа, инструменты для рига и анимации персонажей, скининга. Все это присутствует здесь. Инструменты для анимации, причем в Гудине есть не только анимация по ключевым кадрам, есть и динамическая анимация, есть и анимация каналов, процедурная анимация, очень интересная вещь, тоже о ней будем говорить в уроках. Есть инструменты по освещению, по визуализации. В Гудине встроен очень продвинутый рендер, который называется Мантра. Он, конечно, не самый быстрый, но тем не менее, очень детально дает возможность настраивать рендеринг. И есть инструменты для композитинга даже. А, ну Volume вот отдельно, в принципе, вынес, я его говорил о некоторых инструментах моделирования здесь Есть также Volume и здесь для работы с такими формами Очень интересный, кстати, подход, будем о нем говорить Сейчас многие программы начинают добавлять у себя, многие другие разработчики других программ начинают добавлять работу с Volume Гудини в этом плане был пионером и, в принципе, потрясающие инструменты у него есть для создания форм на основе Volume Будем тоже говорить об этом на этом возможности Гудини Core заканчиваются, то есть вот его специфика Дальше гудини фикс, он включает в себя все то же, что Houdini Core, но дальше идет добавление фишек, которые непосредственно к эффектам имеют отношение Работа с пиротехническими эффектами, это огонь, дым Флюиды, работа с жидкостью, и разными жидкостными средами Ричдбоди, твердые тела, то есть динамика твердых тел, разрушение твердотелых объектов Патиклс, частицы Краудс толпы, да, то есть симуляция работ с толпами. где не есть такие инструменты. Клосс димуля... Динамик, симуляция динамическая тканей. И Вайр e Динамик, это м, динамическая симуляция проводов, тросов. Вот как бы в этом ключе. Вот, значит, эти версии коммерческие, платные, очень дорогие. Если опуститься немножечко ниже, где отображается цена этих версий, видно, что... Гудини Кор стоит почти 2000 если покупать ее долларов. Гудини Фикс четыре с половиной тысячи, то есть очень огромные суммы. Вот. поэтому не так давно была выпущена версия Гудини Инди. Это та версия, которая, например, я пользуюсь. Смотрите, у нее есть весь функционал, который входит в Гудини Фикс. Единственное, что у нее есть несколько особенностей. Вот чуть-чуть ниже есть информация. По э, форматам она использует свои специфические форматы, поэтому, допустим, э, э, про форматы других программ она открывать не сможет. Имеется в виду других версий Гудини. Но открывать сможет, но сохранять их в тех же версиях не сможет. То есть у нее свой формат хранения данных. И э, у нее есть ограничения по выходу э, финальной картинки на рендере. То есть 44096 на 4.096. То есть есть вот такое вот ограничение. Ну и по цене она конечно же просто прелесть, 270 долларов ежегодно, то есть лицензия, которую нужно обновлять каждый год, но по крайней мере она теперь для большого количества пользователей стала доступна после того, как появилась такая версия. Что касается двух других версий Education, она доступна только для учебных заведений, которые являются партнерами компании SideFX, где обучают этой программе, там лицензия на нее стоит очень дешево, 75 долларов. Вот, ежегодно. И та версия, с которой я рекомендовал бы вам начать, первоначально, Apprentice, это учебная версия, которая имеет весь функционал, как и FX, то есть максимальная версия. Но она сохраняет данные в своем специфическом формате. И другие версии Гудини имеется в виду Houdini Core, FX, они не смогут, они могут открывать эти файлы, но не смогут. Вы в Apprentice версии не сможете пересохранять файлы для этих вышестоящих, скажем так, версий. У нее нет возможности экспорта FBX и Alembic форматов, но она может их импортировать и также экспортирует OBG и свой внутренний BGEO формат. Изображения, которые вы делаете на рендере, <coughs> они будут иметь watermark в уголочке, будет написано, что это рендер сделан в Гудини И размер финальной картинки рендера ограничен половиной High Definition, то есть 1280 на 720 пикселей, но она во всем бесплатна. В этом тоже ее преимущество. Я начинал с этой версии, вам советую скачать ее, работать с ней, а потом при необходимости уже перейти на э, ту версию, которая подходит вам. Вот таким вот образом. Поэтому вот в чем разница между разными версиями. А, чуть ниже есть еще информация о таком плагине очень интересном, который называется Goodini Engine. Очень интересный плагин, он, кстати, в инди-версии доступен а, по умолчанию, бесплатно. Этот плагин позволяет дать а, возможность некоторым игровым движкам, например, а, Unreal и Unity 3D, а также некоторым программам Maya а 3D Max в этом году будет поддержка. А, вот, да, дает возможность этим программам работать определенным образом с файлами сцен Гудини. То есть вы в Гудине можете создавать определенные сцены, они называются HD, Гудине Digital Assets, это специальный формат данных, который вы подготавливаете, и потом благодаря этому плагину эти игровые движки или эти программы для 3D-моделирования анимации могут использовать определенный функционал Гудини внутри себя. Ну, более подробно я об этом расскажу, когда мы в уроках будем затрагивать эту тему, но вещь очень потрясающая, очень интересная. Хорошо, давайте теперь перейдем к следующему пункту, который нам интересен. Это как же нам получить Goudini. Наверху у нас, соответственно, есть с вами пункт Get получить. Здесь мы можем купить определенную версию, если нам интересно, или же скачать. Зайдем в Download, чтобы скачать нужную нам версию. Вот наверху есть кнопка Download, щелкнул на которую сразу начнется скачивание под вашу операционную систему. самой последней текущей версии Goudini, которая является <coughs> официально извиняюсь, которая является официально релизиной, То есть так называемый production build, проверенные, оттестированные и готовые к работе. Вот размер файла, который нужно скачать. Сайт сразу определяет версию вашей операционной системы, в моем случае это Linux, поэтому версия под Linux, если нужно, я вот нижними кнопками могу скачать другие версии, а в вашем случае будет скорее всего версия той, та версия, которая соответствует вашей операционной системе. Если вдруг вы хотите скачать какую-то специфическую версию Гудини, более старую, или там а, ежедневные билды, которые не совсем как бы проверены. Вообще билды делятся на две версии у разработчиков SideFX Production, то есть проверенное тестирование, и дели, которые являются более новыми, современными, но еще не протестированы. Поэтому в принципе могут содержать какие-то ошибки и глюки. Поэтому в принципе зайдя либо в одну, либо во вторую категорию, вы перейдете в выбор а, разных версий и разных билдов. Вверху появляются списки, то есть вы можете выбрать только production билды. Вот они доступны под разные операционные системы и разные версии внизу видно. А также вы можете перейти, например, в daily build, то есть тут более свежее обновление, хотя, как я уже сказал, не всегда стабильное. Можно быстро сделать фильтрацию по выбранной вам, вами операционной системе и скачать нужный файл себе на компьютер. Что касается процесса установки, он очень простой. Если вам понадобится помощь, вот здесь в категории «Суппорт» главное главном меню, а в категории «Траблшутинг» вопросы, да, часто задаваемые, есть вся информация касательно того, как устанавливать программу, как ее загружать, как ее инсталировать, То есть все абсолютно вопросы здесь отвечаются. Да, на английском, но если будут... Если будет необходимость, несложно эти куски скопировать и через, например, тот же самый Google переводчик перевести, чтобы понять общий смысл. Вообще процесс установки никаких сложностей не имеет. После того, как вы программу установите, у вас появится а, целый список программ. То есть смотрите, в Гудини по умолчанию устанавливают все версии и Apprentice, и Core, и FX, и Indie. Uh, вот, они все доступны, но uh, работать вы сможете с той, которая, на которой у вас есть лицензия. При первом запуске программы файл uh, менеджер лицензии попросит установить Apprentice-версию. Вы выберете там учебную Apprentice-версию, он ее установит бесплатно. А для всех остальных версий нужно вводить ключ лицензии, который вы получаете при uh, покупке программы. Поэтому хоть они и есть в принципе, но фактически это ядро одно и то же, просто скажем так, разные поднастройки запускаются программы. То есть программа одна. Это не значит, что у вас там 4 или 5 версий программы. Нет. Программа одна, инструменты одни, просто в зависимости от э, файла запуска такой тип лицензии стартует. Вот. Значит, После того, как вы программу установите, она будет готова к работе. Процесс установки ничего сложного не представляет. Серия да-да-да, дальше-дальше и так далее. Выбрали путь. А, серия таких шагов. В результате у вас как бы готовый а, продукт, готовая программа для работы. Чтобы проверить, какое нужно оборудование для программы, вы можете здесь же в категории «Support» зайти в «System Requirements» системное «Системные требования». И здесь разработчики дают всю необходимую информацию. Итак, по поводу операционных систем. Все понятно. Windows 7, 8, 10, 64-битная желательно. Да? Почему? Потому что количество памяти требуется большое. Значит, относительно Mac OS, Linux версии разных дистрибутивов – все присутствует. Чуть ниже относительно памяти, 4 гигабайта минимум. 32-битной версии в принципе в гудине не существует. Почему? Потому что ей требуется минимум 4 гигабайта памяти, для того чтобы она только запустилась и только работала. А 32-битная версия она не поддерживает 4, 4 гигабайта памяти, только 3 гигабайта операционная система ваша видит, поэтому Гудини там даже не запустится. Так что только 64-битная операционная система. Самой Гудине, чтобы комфортно работать, нужно 8 ГБ. Даже нет, скажем так, это минимальное системное требование 8 ГБ. А для того, чтобы, в принципе, работать комфортно со сценами, нужно память подымать. То есть они рекомендуют до 64 ГБ увеличивать память операционную в случае, если вы будете серьезно работать с симуляцией флюидов, жидкости и с динамикой. Процессор. Intel и AMD процессоры поддерживаются. Технология SSE должна быть присутствовать в них. 2 гигабайта пространства требуется на жестком диске. Что касается устройств ввода, трехкнопочная мышка, колесико для скроллинга, вакуум-планшет рекомендуется, да, и можно не только делать навигацию, но и определенные инструменты в Гудини, которые чувствительны к нажатию, также будут работать с планшетом, если у вас есть. Ну и самое тонкое место, конечно, это графическая карта. То есть нужна с поддержкой OpenGL 3.3 или 4+ версии, Минимум, чтобы 2 гигабайта видеопамяти было у вашей карты. Хотя, если там несколько мониторов используются или большие ресурсы, то лучше, конечно, 4 и больше. Графическая карта должна поддерживать OpenCL версии 1.2 и так далее. А рекомендуется самые свежие драйвера закачивать. вот Для Windows системы пишется, что это 3.90.77 версия. Причем они тут делают оговорку не использовать вот эту версию. вот Для QuadroCard свои. И так далее, для MD, для Intel все присутствует Теперь для Linux та же самая информация И так далее Если хотите, вы можете зайти вот сюда вот Кнопочка supported cards И найти здесь а, вашу видеокарту Чтобы убедиться, что она официально поддерживается И вы можете с ней работать Сверху идут про-карты профессиональные Это Quadro, это Fire Fire Pro или FireGL А внизу обычные как бы игровые карты На разных процессорах ну Или мобильные процессоры вот. То есть, но это не значит, что если вашей карты здесь нет, она работать не будет. У меня была карта, которая не присутствовала здесь, и тем не менее она тоже работала. Вот. Так что в принципе не проблема, но главное, чтобы основные требования поддерживались. Вот. После того, как вы установили программу, запустили ее, интерфейс программы будет выглядеть вот таким вот образом. Вот это интерфейс программы по умолчанию. И в следующий раз мы как раз с вами и продолжим разговор непосредственно уже о самой Гудине. Мы поговорим о том, как называются части интерфейса, чтобы когда я пояснял ее, мы с вами говорили на одном языке, чтобы вы понимали, куда смотреть и на какую область реагировать, переводить ваш взгляд. Мы поговорим о перестройке интерфейса, в случае чего, если вдруг на начальных этапах вы что-то где-то отключите, закроете, не сможете найти, как это сбросить и вернуть к первоначальному положению. Мы в следующий раз поговорим с вами об инструментах навигации, как в разных э, окнах э, программы Гудини мы можем выполнять навигацию. Вот, и, возможно, также затронем тему сохранения файлов, создания проектов, открытия. То есть такие самые первые основы, которые нужны для того, чтобы первоначально начать себя комфортно чувствовать с программой. Ну а дальше в последующих уроках будем, конечно, наращивать объем наших знаний для того, чтобы как можно большую пользу для себя вынести. Итак, на этом я сегодня сделаю остановку. Мы достаточно уже записали информацию. Не хочу большим количеством информации вас грузить. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, оставляйте их в комментариях. Я буду рад на них ответить. Постараюсь сделать это оперативно. А если видео вам понравилось замечательно, ставьте лайки. Это позволит этому видео продвигаться дальше. И большее количество пользователей может быть заинтересовано. Также не забывайте, что вы можете поддержать нас тем, что э, дадите доступ к этому видео вашим друзьям, знакомым, которым также интересна тема трехмерной графики, моделирования, анимации для разных индустрий. Вот. И, конечно же, буду рад э, встретиться с вами в дальнейших уроках надеюсь мы сможем очень интересно с вами посотрудничать вот. так что всего хорошего до скорой связи с вами был дмитрий патрилаев и до новых встреч пока пока